Друзья, всем привет! Автоподбор 25, Александр снова с вами, снова вещаю. Видео, как я говорил, будет выходить 2-3 раза в неделю. Итак, ребят, продолжаю показывать японские автомобили, стоимость японских автомобилей, наличие японских автомобилей. Кто еще не знает, чем я занимаюсь, а такие, поверьте, есть. Я автомобили с Японии не вожу, автомобили я не продаю. Автомобили я проверяю для вас. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Заходите на... Автомобили сайт drom.ru, сайты авито, сайт автору у нас не актуальны. Я ничего против них не имею, но поверьте, автомобили смотрим на сайте drom.ru. Зашли, ссылочку скопировали, мне отправили. Я для вас автомобиль проверил, сделал фото-видеоотчет по телефону, вам рассказал. Проверка автомобиля стоит не 5000, не 4000, не 10 тысяч, не 20 тысяч. 2000 рублей стоит проверка одного автомобиля. Также не забываем подписываться на мой инстаграм, он будет прикреплен снизу на протяжении всего видео. Там больше автомобилей, там больше цен. Смотрим истории. Истории выходят каждый день. То есть смотрим, собственно, что покупают, да, какие автомобили актуальны, сколько, сколько у народа денег. И не только. Там не только про автомобили. Далее, ребят, автомобилей покупается очень много Спрос на перевозку автомобилей очень большой. Транспортные компании города, они не справляются. Сейчас существует очередь. Очередь довольно большая. То есть по очереди э -э пишите мне в WhatsApp слово прайс. Во-первых, вам придет сообщение да, по моим услугам, что сколько стоит. Дальше. Прайс. Я отправлю вам прайс на перевозку автомобилей, как автовозами, так же ЖД, также же морем. Но, но по цене Нужно звонить и уточнять. По срокам нужно звонить и уточнять. А, некоторые транспортные компании пользуются этим. Да, то, что людям, в принципе, деваться некуда. Они завышают ценник. Допустим, ЖД-перевозки, перевозки... перевозки морем, да, у них есть такое понятие приоритетная погрузка. Они просят плюс 25 тысяч рублей, да, чтобы ваш автомобиль погрузили быстрее. Сколько автомобилей стоять будут, я не знаю. То есть я автомобили не доставляю. Транспортной, транспортной компании у меня нет. Вот мы, я просто сотрудничаю с транспортной компанией. А, то есть тут уже, тут уже решать вам. Опять же, транспортная компания. Вот Какую скажете транспортную компанию, туда вам автомобили поставим. Ладно, а теперь идем, смотрим цены. Так, давайте начнем, пробежимся быстренько по ценам. N-Box, автомобиль 2020 год, свежий автомобиль, две электродвери, Big Sinon, круиз-контроль, 2 обогрева сиденья, 695 тысяч рублей. 695. Бесключевой доступ, он закрыт, автомобиль уже на зимней резине. Сзади установлены сонары. Какой? узнаваемый автомобиль вот подсказывают пробег на автомобиле 600 километров не 600 тысяч не 6 тысяч а 600 километров рядом он бог 16 год на климате 500 тысяч разница да, видите, ковца несущественная летняя резина скоро ребят зимняя резина будет актуальная нужно будет приобретать За ними стоят рабочие лошадки, пробокс, 2018 год, объем двигателя 1,5 литра, 715 тысяч, 3,5 балла, 120 тысяч пробег. Соксид, извиняюсь, но пробокс, соксид, то же самое, один в один автомобили, летняя резина, в основном автомобили приходят без литья. 16 год, полтора литра, 4 ВД. За 4 ВД стоимость не указана. Рядом стоит Mazda Demi, 16 год, 740 тысяч. Дизель. Туманки, штатное литье. Honda Fit. Honda Fit, гибрид, друзья, с фитами тяжело. Автомобили подорожали, да и, знаете, не только фиты подорожали, все автомобили подорожали. Есть доступ, комплектация F, это у нас простая, гибрид, гибриды, они идут полуторалитровая, коробка передач, робот, Аукционная ценочка у нас идет R. Рядом стоит Сузуки Игнис. Гибридное исполнение, литье, летняя резина. Знаете, Игнис, он со стороны смотрится вот прям высоковато. Да, вот сравни, допустим, тот же самый Игнис. Вот так, наверное, да? Ну, на камеру, может, не очень это будет видно, но поверьте. Что ж, что... о, первый автомобиль открытый чистейший салон сзади подсветка розетка 12 вольт багажное отделение вот это вот мне не нравится сзади придумали не понять что дверная карта пластик идет довольно неплохо место на втором ряду сидений подлокотника нет Симпатичный такой внешний вид, подогрева, ручник на месте, варик, тумблера, такие, знаете, как в самолете. Симпатичный автомобиль, симпатичный. Так, а стоит он? А, а он еще и 4 воды и стоимость мне 870 тысяч. Zuki solio delica d2 16 год 1.3 гибрид стоимостью 785 тысяч рублей автомобиль не теряет свою популярность набирает набирает обороты все больше и больше я вам скажу по характеристикам да вот по динамике вообще по езде, мне очень понравился этот автомобиль очень и особенно мне понравился его расход топлива это 5 литров Но офигенная крутая трансформация салона он очень удобный комфортный ну знаете нет такого то что низкая какая-то посадка как, проваля... как проваливаешься куда-то электродверь второй ряд сидений он двигается сзади очень много места удобные столики крыша потолок высокий шторки полный руль идет, полный мультируль, две электродвери, но единственное, круиз-контроль здесь, друзья, идет неактивный. Так, следующий автомобиль у нас Toyota Pass, старенький кузов, десятый год, комплектация Хана. линзы, туманочки, Цена не указана на автомобиль. Хайджет 19-й год. Айстоп пробег 11 тысяч километров. Стоимость 625 тысяч. Honda Freed Spike 4 ВД. 700. Сейчас посмотрим. 750 тысяч вдруг лежит, греется, отдыхает. Хорошо ему. Рядом стоит приус. 50-й, 51-й, 55-й есть 17-й год, 55 й кузов. 55-й, потому что 4 воды. 1,240. Сиента 16 год, полтора литра, 4 воды, 970 тысяч. Субару Форестер Стайлинг, 16 год, 2 литра, 4 воды. 4 воды, сколько же он стоит? Один 700 стоил. Вот Что-то здесь подтерли. Зимняя резина, туманки, омыватель фар, система ISI. А также бесключевой доступ. Штатный, штатное литье. 2 литра вариатор. Toyota Corolla четыре 4 восемьсот 870 тысяч. Рядом стоит Алион. Десятый год. Полтора литра. 900, 900 тысяч рублей. Я аж замер. На некоторое время. Десятый год. Передний привод. 900 тысяч. Эрка. Пробег 89. Охренеть. Крау. Но... Суперседан. 16-й год, 2.5, гибрид, аукцион. 2 миллиона. Вот приди и выложи 2 миллиона. Так, дальше оставим ряд на потом. Где-то у нас там были машинки подешевле. Смотрите, еще один бокс 16 год, 4 воды подогрев 500. 4 воды 515 О, отлично, 515 тысяч, климат, подогревы мультимедиа. Лист даже лежит. Листы нужно проверять. Также, ребят, есть аукционы USS, да. Закрыли они туда нормальный полноценный доступ. Ну, да. грубо говоря, да? То есть, если вы находите автомобиль в статистике, вы видите просто одну фотографию. Ничего не видите. Учитесь проверять. Вытащить сейчас можно все. 99 четыре с половиной. Один и три. Вот такой вот монстр. Монстрище. Никто не желает себя приобрести. Не помню, что по цене стоит. Суда японской техники. Шестнадцатый четыреста шестьдесят пять Фрит, плюс восемнадцатый год четыре ВД один двести семьдесят Паджера Мини. год 495 лифт 4 дюйма, лифт 4 дюйма. Сидений, перламутр. и перламуттор и подогрев сидений механика. еще и механика ну все рассказали а багажник закрыт да Смотрите вот, что бросилось в глаза. Там водительский чехол снят, чехол. Ну, космолет, а не машина. Довольно неплохое состояние салона. Для поджерика-то. Еще вот плюс, конечно, что он на коробке. Хотя, опять же, напишите в комментариях, кто сейчас на чем учится ездить. Народ обленился. Всем автомат подавай. А, ладно, N-Wagon, 17 год, кастом за 565 тысяч. Ключевой доступ. Автомобиль открывается силой мысли. Один из самых популярнейших кейкаров Стоимость 465. Подсказывай. Четырехступенчатый автомат, тахометр. Четырехступенчатый автомат, тахометр. Все. Все очень просто. Микрован от Honda. Ну давайте захватим еще филдер. Сколько стоит? 755 А год. Вот десятый, кнопка старт, э, бичтейновские стойки стоят регулируемые, ксенон. Я думаю, вы все слышали. В таком состоянии автомобиль приходит. Так, ну что, наверное, будем заканчивать на этом. Не забываем обязательно прокомментировать. И всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего вечера.